Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Волгоградском гарнизонном суде вынесли приговор командиру батальона 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Юрию Шишкову. Подполковника наказали за откаты, которые он получал с премий, выписанных подчиненным. По приговору суда офицер проведет 4 года в колонии строгого режима и выплатит полуторамиллионный штраф, однако оснований лишать подполковника звания суд не нашел. Пришел буржуазный режим и в противовес советским военным, способным беспримерной храбростью и самопожертвованием отстоять нашу страну в годы Великой Отечественной войны, буржуазная идеология воспитывает обычных наемников. Беседа сотрудников городской больницы города Серова, Свердловской области с журналистами закончилась увольнением. В ходе встречи медики пожаловались на маленькие зарплаты, которые на бумаге соответствуют нормативам до 35 тысяч рублей, а вот по факту нет даже половины от этой суммы, а также нехватку медицинских инструментов. После главный врач Сировской городской больницы провел совещание, итогом которого стало увольнение исполняющего обязанности заведующего детской поликлиникой и старшей медицинской сестры. Товарищ, пока царит капитализм, буржуи и их прислужники продолжат безжалостно выкидывать нас на улицу при первых признаках нашего недовольства. Единственный же путь это исправить – установить строй, при котором право на труд есть у каждого. Авиакомпания «Алроса» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение условий водопользования. В августе 2018 года события в бассейне реки Вилюй привели к экологической катастрофе. Через разрушенную часть дамбы ила стойника, сточная вода поступала в реку Ирилях прерывистыми пятнами мутной воды. В капиталистической России, где у руля государства находятся олигархи и их халуи, буржую проще заплатить смешной штраф, нежели заботиться о захоронении отходов, установке фильтров и ликвидации загрязнений от частных производств. 11 апреля на Курской АЭС-2 прошла первая в современной истории строительства Курской станции замещения акция протеста. Рабочие Треста Россем, одной из главных подрядных организаций на площадке, приостановили свою работу в связи с неудовлетворительными условиями труда и отдыха. Когда власть находится в руках капитала, наемные работники не более чем расходный материал, устраивать достойные условия для которого, по мнению буржуи, не стоит вовсе. В рамках ежегодной информационной кампании «Внимание, должник» будет разослано более 20 тысяч квитанций на оплату пени за просрочку платежей. Их получат должники за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова. С 2016 года размер пени увеличен более чем в два раза с одной трехсотой до одной ста ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации от невыплаченной суммы долга за каждый день просрочки. Капитализм продолжает загонять население в кредитную и ипотечную кабалу, превращая нас во все больших рабов капитала. Товарищ, если ты хочешь остановить эту ужасающую тенденцию, вступай в борьбу, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующем